Накануне президент в Мюнхене встретился с кыргызстанцами, которые учатся и работают в ФРГ. Глава государства отметил, что одной из основных целей его визита, кроме встреч на высоком уровне, является встреча с соотечественниками. В прошлом году кыргызстанцы, которые участвовали в форуме соотечественников, высказали много предложений. Форум «Мекиндештер» стал хорошей площадкой для встречи и обмена мнениями. По результатам форума был создан Совет соотечественников при президенте, с которыми в этом году состоится встреча главы государства. «Мы рады вашим успехам и достижениям», – подчеркнул Сорумбай Джеймбеков. Соотечественники в Германии задали главе государства вопросы, касающиеся в основном оформления виз, образования, здравоохранения, распространения национальной культуры, литературы, в том числе произведений Айтматова, привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного климата, развития сельского хозяйства, проекта Мекенкарт, усиление двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, открытие прямого рейса между двумя странами. Отвечая на вопросы, глава государства остановился на проектах по развитию страны, таких как раз развития регионов и цифровизации страны, транспортно-логистической сферы сельского хозяйства и так далее. Аннарга Жердан беру, не чилих тердан. Яким Кыргызстан – страна экологически чистых аграрных продуктов. Наша цель – сохранить эту марку и обеспечить доставку качественной продукции на европейские рынки, в том числе и Германии. Об этом заявил президент Сорумба Джиембеков на Кыргызско-германском бизнес-форуме, который состоялся в рамках официального визита главы государства ФРГ в городе Мюнхен. Сорумба Джеймбеков выступил перед представителями деловых кругов и рассказал о приоритетных отраслях экономики нашей республики. Подписанием каких документов закончился Кыргызско-германский бизнес-форум. Смотрите в следующем материале. На сегодняшний день Бавария обладает крупнейшим экономическим и научным потенциалом. Машиностроение, автомобилестроение, электротехника, химическая промышленность и сельское хозяйство. Во всех этих отраслях Бавария достигла высоких результатов и претендует на звание одной из самых развитых земель Федеративной Республики Германия. Кыргызско-германский бизнес-форум, прошедший в рамках официального визита Сорунбая Дженбекова, собрал крупных бизнесменов обеих стран. Открывая данный форум, глава государства подчеркнул, что у Кыргызстана достаточно преимуществ, чтобы заинтересовать германских коллег в реализации различных проектов. Одним из перспективных направлений сотрудничества может стать открытие совместных предприятий. Кыргызстан – страны экологически чистых аграрных продуктов. Наша цель – сохранить данную марку, обеспечить доставку нашей качественной продукции на европейские рынки, в том числе на стол жителей Германии. Ключевым вопросом остается решение вопроса мизерной сертификации нашей продукции. Для этого необходимо создать в Кыргызстане логистические центры. Мы открыты их подобным совместным проектам и будем оказывать максимальное содействие созданию кооперативов с германскими и баварскими партнерами. На днях мы планируем заключить меморандум о сотрудничестве между Национальным союзом кооперативов Германии и союзом кооперативов Кыргызстана. Это создаст правовую основу для реализации совместных проектов и обучения специалистов в системе кооперативов. Глава государства также предложил участникам бизнес-форума рассмотреть возможность создания совместных кооперативов. Тем более в конце 90-х годов наша страна уже перенимала опыт Германии по развитию таких сельскохозяйственных объединений. В результате в Кыргызстане были организованы более 150 кооперативов. В 1998-99 годах в Кыргызстане я в то время был...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 собрание народных представителей парламента Кыргызстана. Мы семь дней изучали кооперативное движение в Германии. Был удивительный человек, доктор Альберхт. Доктор Альберхт по его приглашению мы были, изучали. И что меня тогда удивило, устав кооперативов Германии и устав наших коллективных хозяйства Советского Союза, они были одинаковые. И мне тогда было так обидно, что мы уничтожили, теперь снова мы, свои кооперативные хозяйства, ставим на ноги, меняем законы. Приезд в 1998 году, в 1995 годах в Германию, она была положительный результат. Мы приняли новый закон о кооперативах. И в результате в стране было организовано где-то 150, 150 кооперативов из сельскохозяйственной отрасли. И в Кыргызстане тоже имеются сейчас кредитные кооперативы, у нас раньше не было. Это тоже опыт Германии, который мы вели в Кыргызстане. Сорун напомнил, что Кыргызстан находится между двумя глобальными экономическими зонами – Китаем и ЕАЭС, и предложил немецким бизнесменам воспользоваться этим преимуществом. Выгодно и то, что наша страна создает благоприятные условия для деловых кругов, особенно для малого и среднего бизнеса. Ряд крупных немецких компаний уже увидели приоритетные стороны сотрудничества с нашей страной. По итогам бизнес-форума было подписано. 11 двухсторонних документов. Также были заключены меморандумы в сфере развития сотрудничества по обмену и развитию туристической отрасли. И, конечно же, это вопросы образования, то есть подготовка нужных кадров для Хрыжской Республики. Были подписаны меморандумы между техническими вузами города Мюнхен и Хрыжским техническим университетом. подписано меморандумы между Академией управления и фондом Ханса Зайделя по подготовке и обмену опытом в сфере государственной и муниципальной службы и также меморандум между аграрными академиями Большой интерес со стороны немецких бизнесменов вызвал сектор энергетики, в частности, возобновляемые источники энергии и строительство малых ГЭС. Еще один договор заключен на поставку современного предельного оборудования для предприятия «Кыргыз Текстиль». Пока заведующий профильным отделом аппарата президента подводил первые итоги бизнес-форума в интервью, за его спиной участник форума с немецкой стороны знакомился с «Кыргыз кыргызской продукцией и кое-что даже унес с собой. Медом, сухофруктами, вареньем, которые кыргызские производители представили на мини-выставке, интересовались многие предприниматели. Также есть контракты по поставкам сельхозпродукции на рынке Европейского Союза и в том числе был подписан контракт на поставку сухофруктов и грецкого ореха, в Германию ежегодно объем планируется в размере 100 тонн и первоначальный контракт подписан на 500 тысяч евро. Дальнейшее развитие двухсторонних отношений Сорун Байдженбеков обсудил на встрече с государственным министром экономики, развития и энергетики, заместителем премьер-министра Баварии Хубертом Айвангером. Глава государства отметил, что мы хотим открыть нашу страну для германских предпринимателей и продвигать совместные крупные и средние проекты в различных сферах. Правильно сказали, мы горная страна. 95% занимает горы у нас. После развала Советского Союза мы прошли очень трудный путь, нелегкий путь становления нашей государственности. У нас были две революции, прежде чем мы смогли найти свой путь развития. С 2010 года мы стали парламентскими республикой. Мы уже твердо и целенаправленно идем по пути демократии где будут соблюдаться права человека, уважать права человека, где мнение людей будет стоять на первом месте. Но без поднятия экономики удержать эту систему очень тяжело и трудно. Нам нужны действительно инвестиции. Мы хотим работать с Германией, создавать совместные предприятия. И у нас есть такие опыты. Создание у нас работает хорошее совместное предприятие германское. Мы хотим это увеличить. В свою очередь, Хуберт Айвангер выразил надежду на плодотворное сотрудничество в экономической сфере. Государственный министр также принимал участие в бизнес-форуме и ознакомился с идеями и предложениями нашей стороны. Хуберт Айвангер подчеркнул, что в Кыргызстане достаточно крупных отраслей, которые привлекательны для немецких партнеров. Особенно он отметил сферу сельского хозяйства и туризм становится все более популярным и современным отправляться в качестве туристов именно в те страны, где не только красивый ландшафт, но и где мир еще в порядке. И все осталось так, как было раньше. У вас очень сильный аграрный сектор и сельское хозяйство, которое, разумеется, необходимо развиваться дальше. У вас очень большое количество продуктов, которые являются чистыми и экологичными, и которые можно с большим успехом продавать на европейские рынки». В целом переговоры президента с руководством Баварии и Бизнес-форум стали примером успешной экономической дипломатии и показали, что страны дальнего зарубежья уже не просто проявляют интерес к Кыргызстану, а реализуют его на деле. У нас успешно прошел бизнес-форум, в рамках которого из Кыргызстана специально прибыло более 30 представителей компаний и организаций. От немецкой стороны приняло участие более 150 представителей различных компаний, которые заинтересованы в ведении взаимовыгодного бизнеса, которые заинтересованы в инвестировании в Кыргызскую республику. Речь идет о нескольких направлениях. Это в первую очередь сельское хозяйство, переработка, промышленное производство. И уже по дороге в аэропорт Мюнхена Сорунбай Джиенбеков посетил крупное сельскохозяйственное предприятие «Пелмейр». Это настоящий животноводческий комплекс, где содержится 200 коров и не меньшее количество телят. Фермерское хозяйство снабжает регион свежей молочной продукцией, рассказал менеджер Томас Пелмейр. Но не это самое интересное. Начиная с 1996 года фирма добывает биогаз из коровьего навоза, тем самым развивая в Баварии сферу возобновляемых источников энергии. Глава государства с интересом осмотрел предприятие и отметил, что в Кыргызстане не раскрыт потенциал в данном направлении. Сурон Байдженбека выразил уверенность, что аграрный сектор Кыргызстана имеет возможность перенять этот положительный опыт и развивать свое фермерство в подобном комплексе. Сорон Байдженбеков выразил огромное удовлетворение организации труда на ферме и подарил менеджеру картину на память с изображением кыргызских лошадей. На этом официальный визит в Мюнхене был завершен. Глава государства вылетел в Берлин. Мадина Низамова, Чингыс, Бек, Улу, ЛТР, Мюнхен. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.